Здравствуйте. Я стал абсолютно случайным свидетелем совершенно ублюдочной истории. И я должен всем рассказать. Я тоже живой человек. И мне, черт подери, страшно. Я не могу нормально спать уже неделю.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 Мне кажется, что Андрей все еще жив. И это самое страшное. Я то всей души желаю ему смерти. Первая часть истории – это последняя запись из блога в ЖЖ. Он же живой журнал. Блог велся много лет. Я выбрал только значимые посты. Этот блог я нагуглил примерно за полчаса, когда сел искать информацию об Андрее. Вторая часть – карандашные записи на обоях. Я привожу их не целиком, только выдержки, чтобы судьба парня стала вам понятна. К тому же там слишком много личного, а на то, чтобы перепечатывать все записи, ушла бы не одна неделя. Часть первая. Блок. Запись от восьми часов утра 22 минут. 25 октября. Вау. Наш дом расселяют. Весь целиком. Вчера весь дом под вечер здорово так тряхнуло. качалось люстра в зале, извинили тарелки в сушилках, но ничего не разбилось. Вроде слабого, землетве... Вроде слабого землетрясения, хотя было похоже больше на пять секунд сильной вибрации всех стен, а не на толчки. Подскажите-ка, когда в Москве в последний раз фиксировали землетрясение?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 Посмотрю по пути, потом отчитаюсь. Запись от 14 часов 41 минуты, 25 октября. Вообще непонятно, что происходит. Когда шел к остановке, уже подвозили лысых солдатиков в крутых грузовиках. Толстый мент перекрикивал бузящих людей в свой матюгальник и говорил, что по результатам исследований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 Вроде землетрясения не замечено. Дико довольные происходящим жильцы сказали. Постараюсь сегодня раньше уйти с работы. Запись от 0 часов 10 минут. 27 декабря. Отвечаю на вопросы в комментариях. Мой адрес. Я тут с детства живу. Сейчас с матерью. У нас две длинные девятиэтажки и панелька стоят буквой «П». Мой дом – правая ножка. Расселяют обе высотки. Кипиш продолжается в вяло текущем режиме. Во дворе ходят люди с фонарями и кучкуются жители. Днем приезжали пиджаки из администрации или управы. Не уточнил. Что-то втирали уговаривали. Для нашего же блага не спорить».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 27 октября Докладываю обстановку. Телевизионщиков не видно. Кто-то уже начал съезжать, поверив в яд в стенах. Оказывается, в двух наших домах живет просто нереальное количество людей. Мать сомневается. Скооперировались с соседками.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 гора живут весь двор кое-где жители заборы уронили говорят кому-то уже предлагали варианты для расселения на выбор вроде даже метраж увеличиваются неудобства администрация трясет документами и напирает на то что это все заради нас и вообще глупо жаловаться почтовый ящик это так мать и все местные называют корпус Совкового еще НИИ, который у нас стоит в углу двора. Честно говоря, не знаю почему именно ящик. Институт совсем маленький, одноэтажный, по слухам, есть этажи под землей, стоит за забором. Но его весь из окон подъезда хорошо видно.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 Трясло все-таки знатно. Запись от 15 часов 43 минут, 29 октября. Мать все же решила съезжать. Видимо, все серьезно, что бы там ни было. Говорит, предлагают хороший вариант в доме прямо через дорогу. Но ну, окей, считай новая двушка на халяву, если не обманут. Только вещи и мебель. Уж больно головная боль перевозить все это будет. Кстати, о силе внушения и индуцированных психозах.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 Просто пару раз мелочь выделял на похмел. Всем рассказывает, что мы стали жертвами секретного эксперимента. Мол, ученые из ящика что-то начудили, а нам теперь расхлебывай. Дядь Петя утверждает, что служил в КГБ, ФСБ, НКВД и прочих секретных органах. И ему виднее, делает таинственные глаза. И божится всякому рассказать, под коим предлогом клянчит денег. Телевизионщики проснулись наконец-то, ходят, берут интервью у жителей и город-администрации, а еще строительная техника стягивается и начали рубить деревья. Вот это вот жалко. У нас очень зеленый двор всегда был. С чего это они так торопятся? Неужели очков в пользу версии дяди Пети? Запись от 8 часов утра, 3 минут, 2 ноября заканчиваем паковать одежду. Вы когда-нибудь задумывались, сколько у вас вещей? Это невероятно.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 Моющиеся в баклажан Придется переклеивать Ключи под роспись отдали Нотариус все дела Я-то до последнего опасался Так сказать, небольшого обмана или недоразумения Со стороны любящего, любимого И многоуважаемого государства Наш дворик стремительно пустеет я излишней ностальгии не страдаю, но все же как-то грустно. Зато у меня будут места в первом ряду на шоу «Взрыв Тысячелетия». Они же не собираются вручную дома разбирать. Запись от... 21 час 55 минут, 5 ноября. Господа, вы любите всякую мистику. У меня тут для вас таинственная загадка и загадочная таинственность. Окна нашей новой квартиры, я уже говорил, выходят аккуратно старый дом.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 как, выходя из осиротевшей комнаты, щелкнул выключателем. А теперь по ночам горит неяркий желтый свет. И вообще, разве не должны были отключить уже от всех коммуникаций? Что вы думаете? Запись от 11 часов 12 минут, 6 ноября. Касательно бомжей и прочих предположений с комментариев, сильно сомнительно. Оказывается, дом готовят к сносу. Двери всех подъездов тупо намертво заваривают. Сам видел, прямо сверху донизу заваренная дверь. Такая-то безысходность. Окна нижних этажей строители выбили и закрыли наглухо листами жести. Посадили их на болты. Кошачьи лазы в подвал, и те перекрыты. Может, кстати, свет горит и днем, просто при солнце не разглядеть. Дата сноса назначена на выходных. 11 числа. В 11.30 инструкции по всему кварталу расклеены. Будут три предупреждающих сирены, а потом бабах. Взрывают по очереди. Наш дом первый в расстрельном списке. Запись от 21 час 5 минут 8 ноября. Но все, друзья, я решился. Спать спокойно не смогу, если не узнаю, что там за свет такой в моем окне. и нагоняет немножко это да. Выяснилось, что есть такие специальные люди, которые охотятся за недавно расселенными домами и лазают туда за хабаром. Нас в такой спешке выселили, что хабара должно быть, мягко говоря, много. Хотя кому весь этот хлам нужен, ума не приложу. Мне кажется, бравые сталкеры делают это просто из любопытства и шила в заднице. Действительно ведь интересно. Заброшенный многоквартирный дом. Исследуй, не хочу. Главное внутрь попасть».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 Обязательно все в деталях расскажу, если конечно менты не поймают, но если даже и поймают, все равно расскажу только позже. Запись от 1 час ночи 54 минуты 10 ноября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 и знакомым больше вообще не выглядит, из него как будто ушла вся жизнь, а она действительно ушла. Кто там может быть, да никого там быть и не может.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 Я сбросил и отшвырнул трубку как раскаленную. Мне чертовски страшно. Что-то я передумал насчет заброса. Что за херня объясните мне? Телефон отключил, что разодернул. Запись от 14 часов 21 минута. 10 ноября. Друзья, происходит что-то дико странное. Думаю, какой-то умник решил меня напугать. Ему это даже вчера удалось. Короче, по порядку. На включенный утром телефон посыпались смс-ки. Шесть от оператора. У меня четыре пропущенных звонка со вчерашнего городского. И еще два с неизвестных номеров. Не гуглятся. Номера не гуглятся. Две смс содержательные. Вот текст. Не лезь, куда собрался. Приветик. Не ходи в старый дом, пожалуйста. Первый номер не отвечает. Второй вне зоны доступа.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 Куда сажаешь муравьев, и они строят колонию. Заодно я хотел купить фонарик. И вот я выхожу из квартиры и вижу краем глаза, как на пол планирует какой-то листок. Это была записка. Угадайте, что? Да от руки написанная. «Не ходи в тот дом, брат». Представляете, ко мне обращались «брат».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 и тут этот мужик, явно стесняясь, ко мне обратился. Слушай, друг, ты бы это, ну, сидел лучше дома сегодня. Я и так был на взводе, а тут откровенно не выдержал. Как по мне шутка затянулась, и я схватил мужика за куртку и сказал объясняться на месте. Он задергался, но я малый, довольно крупный, как вы знаете. Он сказал, что ему ночью просто кто-то позвонил, не назвался. Рассказал, что такому-то парню зовут Андрей, угрожает опасность. Он ему решил залезть в один пустой дом, а это для него ужасно опасно, и нужно его предупредить и отговорить во что бы то ни стало. Но что опасного, не уточнил. И сказал, что примерно в такое-то время Андрей пойдет через парк. Описал внешность. Мужик сперва не воспринял всерьез, но голос в трубке звучал отчаянно. Вот он и решился. Мужика я отпустил и даже изменился. Мне показалось, что он не врал, а правда хотел как лучше. А теперь, что я об этом всем думаю... Я всегда ценю хорошую шутку, но это перебор. Если утром я начал было сомневаться, то теперь я точно слазываю в старый дом. А ты, шутник сраный, можешь уже завязывать. И я уверен, что ты это прочитаешь. Мужик тебя спалил. Моя ошибка в том, что со сталкерами я договаривался на форуме публично. То, что ты узнал даже мой новый адрес, меня немного напрягало, а когда я напряжен, я злюсь. Встречу тебя, поломаю об колено, так и знай. подурачился и будет. И прекрати доставать посторонних людей. На этом все. В целом согласен. Фигуру в окне это не объясняет, если только шиз их шутник. Специально ради этого туда не полез. В чем я лично сомневаюсь. Ничего. Забросимся. Посмотрю, что к чему. Запись от одного часа ночи, 15 минут. 11 ноября. Ну вот и все. Я собрался. Оделся соответственно во все дачное. фонарик батарейки вставил. Чувствуй себя Каллы Блунквистом. Ждите разгадки таинственного света в окошке, а потом репортажа о сносе. Проверил почту. Три сообщения от новых адресатов. Мужик, я не знаю, кто ты, но не делай того, что собираешься сики дома. Ну и так далее. В общем, понятное дело, уже не интересно. Часть 2. Заброс.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 Именно я переписывался с ним на нашем форуме, в ветке про расселение дома. Мы встретились в час тридцать ночи одиннадцатого числа, быстро познакомились и пошли на объект. Дом охранялся в неведомкой или чоп неизвестно.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 Спустя 30 минут, когда случилась тревога, мы шуровали на четвертом и пятом этажах, а Андрей все еще не вернулся. Возможно, кто-то из нас неосторожно светил фонарем в окна, но это было бы странно, так как все ребята опытные. Фото Вспышка исключена.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 И пусть он потом выбирается с объекта сам. Своя задница дороже. Тут речь явно идет не просто о ночи в отделении. Но по пути вниз я понял, что меня еще в первый раз привлекла куча обрывков обоев, в которой по щиколотку утонули ноги. В темноте я заметил это чудом. Во-первых...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 Присовшие следы клея и прилипший кусочек штукатурки в одном и том же месте. Дырка от гвоздя и прочее. Я готов поставить что угодно на то, что эти обрывки идентичны даже на молекулярном уровне. На этом я заканчиваю свой вклад в описание случившегося. Ниже дан без каких-либо изменений текст с некоторых из листов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 Выводы. Делайте, какие хотите. Свой долг я считаю исполненным и снимаю с себя всякую ответственность. Часть третья. Записи на обоях. Неподписанный лист. Кажется, я в ловушке. Мне нужна помощь. Меня зовут Андрей Александрович Глебушкин. Я нахожусь по адресу Москва. Вау, улица. Три вторых. Пятый подъезд. Квартира 175. Мне кажется, что я оказался в какой-то ловушке аномального свойства. Мне кажется, какой бы дичью это ни выглядело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 А когда поднял голову, то увидел, что в окне моей новой квартиры в доме напротив горит свет. А потом в окне пустой квартиры появилась фигура. И тут я, кажется, все понял. Судя по всему, сейчас вечер 10 октября. По моему же субъективному времени сейчас должен быть вечер одиннадцатого. Меня зовут Глебушкин Андрей. Я нахожусь по адресу три вторых, пятый подъезд, восьмой этаж. Если читаете это, пожалуйста, помогите мне. Лист помеченный два. Система нужна система.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 Все это я назвал пузырь, он неровный, я в петле, в десятом гребанном ноября, не могу покинуть этот пузырь, и я видел себя, система, я не могу покинуть пузырь, потому что упираюсь в абсолютно непроницаемую прозрачную стену, так в фантастике описывали силовое поле, предметы сквозь него проходят,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 Я могу создавать дубликаты предметов. Если бы в этом еще был смысл. Боже, какой кошмар. Лист, помеченный 12. Лист, помеченный как 12. Я помню все.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 И набираю телефонные номера наугад. Сперва делал это хаотично, потом перебором. Сколько времени уйдет на то, чтобы перебрать все возможные номера? Что ж, времени у меня теперь в избытке. 5-6. У меня для вас есть весть. Семь-восемь. Как наступит осень.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 А когда-то мне нравился фильм День сурка. Лист помеченный 4650. Что-то я сбился со счета. Стены-то обновляются. Делать засечки нельзя. Всем привет! Это все еще я, я все еще жив. Все ушли, а я остался. Ушли, оставили меня тут.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 Лист написан двумя повторяющимися фразами, написанными кривым почерком, печатными буквами. Взорвите дом, убейте меня. Взорвите дом, убейте меня.